Наш мозг способен запомнить 2,5 питабайта данных, что равно 3 миллионам часов видео на YouTube. Чтобы использовать эти невероятные способности чуть эффективнее во время обучения, мы расскажем о методах, которые широко признаны нейробиологами и экспертами по обучению. Делай паузу. Чтобы твое обучение было наиболее эффективным, учись часто, но мало. Нейробиологи доказали, что синапсы, миллионы и миллиарды соединений в твоем мозге, которые помогают тебе запоминать и понимать, растут в основном ночью, когда ты спишь. Поэтому намного продуктивней учиться с перерывами на сон. Попробуй сам. Начни изучать что-нибудь по 15 минут в день, и ты удивишься результатом уже через несколько недель. Найди свой стиль. Слушая учителя по истории, Том любит рисовать, а Джейн может съесть один килограмм орехов. Кому-то больше нравится смотреть видео, чем читать. Кто-то учится с друзьями, а кто-то предпочитает сидеть в тишине среди миллионов книг. Все мы разные. Крепкий сон. Сон играет важную роль в обработке и хранении новой информации. Исследование в Гарвардском университете показало, что студенты, которые высыпались перед тестом, запоминали материал на 35% лучше тех, кто готовился утром. Сконцентрируйся Если ты склонен отвлекаться и постоянно откладываешь выполнение чего-то сложного, например математики, и сидишь в интернете, Исправь это. Один из способов, как этого добиться это отключить телефон, а другой пойти в тихое место, например в библиотеку. Методика помодора: Включи таймер на 25 минут и сосредоточься на учебе. Когда прозвенит звонок, отдохни 5 минут. Если хочешь продолжить, заново включи таймер. Небольшие паузы между учебой расслабляют и мотивируют. Не откладывай трудное на потом. Сперва выполни то, что меньше всего хочется. У большинства людей, и у тебя скорее всего тоже, силы воли больше с утра. Поэтому ты будешь чувствовать себя лучше весь день, если сначала сделаешь все самое сложное. Так ты мотивируешь себя на оставшийся день. Упражняйся, медитируй, общайся. Есть несколько видов деятельности, от которых развивается мозг. И как оказывается, физические нагрузки, регулярная медитация и приятный разговор имеют такой же эффект. Они приводят к образованию новых нейронов внутри мозга, что ведет к увеличению его потенциала. Меняя обстановку. Ты сможешь лучше усваивать материал, если будешь учиться в разных местах. Две группы студентов участвовали в эксперименте. Их задачей было запомнить слова. Одна группа меняла помещение, а другая нет. Та, что училась в двух разных помещениях: одно было маленьким и без окон, а другое большим и светлым, имела на 40% больше шансов вспомнить слова. Развлекайся. Что бы это ни было, найди нескучный способ практиковаться. Современная наука образования верит, что положительные эмоции очень важны для улучшения потенциала обучения. Так что сделай себе одолжение, проведи время с удовольствием. Растяни обучение. Если хочешь запомнить что-то на долгое время, повторяй материал с перерывом. Например, факты и слова лучше запоминаются, если повторять их сначала спустя 1-2 дня, затем снова через неделю, а потом через месяц. 30% читай, 70% заучивай. Если у тебя есть час, чтобы выучить стих или подготовить речь, потрать 20 минут времени на изучение текста и 40 минут на заучивание. Такое соотношение приводит к лучшему результату. Для экстренных случаев поставь перед собой стакан с водой. И если что-то забудешь, сделай глоток. Мгновенная самопроверка. Когда закончишь учиться, проверь себя. Написание теста или короткого заключения о том, что только что выучил, может увеличить результат на 30%. Твоему мозгу проще читать, чем вспоминать, поэтому это приведет к образованию более крепких связей. Не заставляй себя. Мотивация как голод. Ты не можешь заставить себя быть мотивированным, так же как не можешь заставить кого-то проголодаться. Поэтому если ты сейчас не голоден, не беспокойся отдохни и займись чем-нибудь другим.